Всем привет! У нас сегодня есть подарочек для дочери, для Кирочки. Итак, что же это будет за подарок? Та-да-да-да! это -да такое? Что это такое? Детектор шума, узнает лай собаки, разбитое окно, плач ребенка, сирену, звук волны радио, подкасты, новости, сказки. И называется это все. Салют! Это Сбер Бум Мини. Можно ставить лайки. Нет. Что это такое? Срочно надо открыть. Если Сбер, значит интересно. Если Сбер, то интересно. Да. А чем ты сбером пользуешься? Ну, там... В Вордли. Это самое а, главное. Ты в Вордли играешь? Да, очень популярно uh -huh. Ты на, на сбербокстопе играешь? У тебя uh -huh. <смех> <смех> синенький цвет. Был голубой, был красный и был вот такой вот цвета дерева. Ну там беженький, как детская неожиданность здесь есть крепление на стеночку есть питание нету аукса ну ладно ну что попробуем посмотреть что еще и включим блок питания блок питания кому интересно характеристики Смотрите сюда. Ну и напишем на экране. Не помню, у кого есть такой, но Google Home точно не такой. Вообще бывает. Так. Включаем. Пока посмотрим паспорт. Можно пройти на Go. Сбер.ру и активировать, если у вас айфон. Включи сказку. Умное устройство. У кого проблемы с дигмой на Сбере, мы знаем как решить эти проблемы подписывайтесь на нас телеграм-канал на наш мы вам расскажем привет я джой твоя виртуальная ассистентка сейчас мы вместе настроим умную колонку для начала отсканирую зеленый qr-код на инструкции или зайди на сайт google.sber.ru да все хорошо но нам нужен телефон на который мы записываем Поэтому придется пока сделать паузу, подключить и потом посмотрим, что получилось. Пока пауза.